Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выполним с вами комплекс упражнений на разминку и растяжку складки. Поехали! Для того, чтобы начать растяжку, для начала давайте разогреем с вами все тело. Для начала голова, выполняем наклоны. 8, вперед. Хорошо. И грудная клетка по кругу, добавляем плечи. Четыре, три, два, один, и в другую сторону. Четыре, три, два, один. Хорошо, бедра по кругу. Четыре, три, два, один в другую сторону. Четыре, три два, закончили. Ножки на ширине плеч. Поехали коленочки в правую сторону. Четыре, три, два, хорошо, и обратно. Четыре, три, два, закончили носочек поднимаем коленочку вперед в стороны на высокий полупалец и другая ножка Хорошо, ручки на пояс, ножки вместе, аккуратно приседаем ровно, копчик в себя, и наверх, и вниз, и наверх, плие, и последний, хорошо, ножки на ширине плеч, ручки в замок, Поехали вверх и опускаемся вниз. И наверх, вниз. Еще. Колени ровные, спины ровные. И вверх к правой ножке. Вверх к левой. Еще. Последний. Хорошо. Далее. Садимся на правую ножку, вытягиваем левую, корпус можно подать чуть вперед, колено левой ноги прямое, носочек на себя, отсюда поехали, носочек и на себя. Вытягиваем и на себя, можете рукой над или под коленом чуть надавливать на ногу, еще поехали, раз, два, и раз, два, еще, хорошо, перешли на ножку, развернулись, и то же самое на правую ногу, надавили на колено, носочек на себя вытянули, и на себя и вытянули на себя и вытянули еще. И последний раз. Хорошо. Поднимаемся. Далее садимся на ягодицы. Одну ножку сгибаем в колени. Ставим ее таким образом. Далее носочек ноги, которая у нас прямая, натянут на себя и кладем обе руки на него и стараемся опустить корпус. Можно захватить, также зафиксировать стопу руками и надавливать ее на себя, таким образом у вас еще будет растягиваться кроножная мышца и расслабились. Следите за тем, чтобы корпус у вас был прямой. То есть не горбите спину. Вытягивайте себя больше вперед. И расслабились. В таком положении вы можете сидеть 5-10 минут. Далее поменяли ножку. То же самое. Согнули теперь левую ногу. Правая ножка у нас прямая. Носочек на себя. Положили ручки. Старайтесь вытянуть спину. И вниз. Хорошо. Вытянули обе ноги. Носочки на себя. Максимально на себя носки. Таким образом у нас должны пяточки приподняться от пола. Отсюда надавили и вытянули носочки. Еще разочек. На себя. И вытянули. И на себя. Вытянули. Вращаем вправо. 8, и в обратную сторону если вы услышите хруст в суставах не волнуйтесь все в порядке продолжайте выполнять движение хорошо носочки на себя вытянули и стараемся аккуратненько лечь вниз то же самое спинку нас прямая плечи назад грудь вперед и ложимся если в таком положении вам комфортно, можете носочки сделать на себя и таким образом у вас снова будут растягиваться кроножные мышцы. И вниз. Хорошо, потянулись отсюда. Ножки врозь, садимся ровно, носочки. Натянуты. Отсюда аккуратно кладем корпус до появления неприятных ощущений. Ощущения должны быть а, растягивания, могут быть небольшие болезненные ощущения под коленом. Далее на себя носочек натянули и еще вперед. В таком положении вы можете посидеть 2-3 минуты. Каждый раз, увеличивая наклон. Если вы спокойно ложитесь на па, подкладывайте под пяточки кубики и можете ложиться еще ниже. Отсюда. Левую ручку оставили, правую наверх. Кладем корпус налево. Захватываем рукой ногу и тянемся, раскрываемся на потолок. Вытянулись вверх, меняем ручки, меняем стороны. Хорошо. Для чтобы улучшить свои результаты в растяжке, вы можете использовать кубики для йоги. Вы можете потянуть складку с кубиками, положив пяточки на них. Таким образом увеличивается нагрузка и увеличивается растяжение. Далее для растяжки подколенных связок можете положить грузы на коленки. Для того, чтобы потянуть складку в разножку, кладем ноги на кубики, если вам мало по одному кубику под каждую пятку, вы можете положить 2-3 и так далее. Дальше ножки максимально широко, можем пододвинуть таз и отсюда продвигаемся вперед, делайте это очень аккуратно потому что нагрузка увеличилась. И наклоняемся вперед. Носочки мы можем натянуть, можем сделать носки на себя, как вам комфортно. И в этом же положении наклоны правой и левой ноге. И закончили. Сегодня мы выполнили с вами комплекс упражнений на разминку и растяжку складки. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!